Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о настройке нумерации строк в смете. В системе PIR в настройках по умолчанию задается сплошная нумерация строк. То есть таким образом каждая строка имеет свой номер по порядку. Это не принципиально, когда у вас небольшая смета без разделов. А вот в случае со сметами, которые имеют сложную структуру, разделы и даже подразделы, Сплошная нумерация не всегда будет удобна. Рассмотрим пример. Смета, которая у нас с вами состоит из пяти разделов, причем третий раздел состоит еще из дополнительных подразделов. Когда у нас с вами идет сплошная нумерация, и мы видим э, номер строки по порядку, не всегда понятно, к какому разделу относится э, данная строка. Это может быть не очень наглядно. Для того, чтобы нам настроить нумерацию по структуре сметы, нужно зайти в главное окно программы. Из локальной сметы мы можем переключиться через пункт меню Окна, Система ПИР, в системе ПИР зайти в пункт меню сервис, настройки локальной сметы, в окне настройки локальной сметы зайти в закладочку Вид. И выбрать тип нумерации строк и разделов не сплошная, а по структуре. Окей. Теперь давайте вернемся к нашей локальной смете и посмотрим, как изменится нумерация строк. Через меню Окна я переключусь в локальную смету. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас с вами произошло. Каждый раздел теперь имеет номер по порядку. Внутри каждого раздела все строчки, относящиеся к этому разделу, они также имеют нумерацию, теперь уже э, состоящую из двух цифр. Первая цифра – это номер раздела, а вторая цифра – это номер строки в разделе по порядку. Для разделов, который состоит у нас из подразделов, нумерация строки будет состоять из трех групп цифр. Номер подраздела и порядковый номер строки в подразделе. При выводе сметы на печать заданная в смете нумерация строк сохраняется. В выходной форме мы с вами видим нумерацию по структуре сметы. Позиция номер 1.1, 1.2 и так далее. Настройка нумерации строк в системе теперь сохранена и будет применяться для всех локальных смет в системе ПИР. Если вы хотите э, изменить настройку нумерации, обратно поставить сплошную, то сделать это можно опять же через пункт меню «Окна», «Система PIR», «Сервис», «Настройки LS», вкладка вид и изменить тип нумерации строк и разделов на сплошную окей таким образом мы вернем с вами прежние настройки нумерации которые были по умолчанию мы с вами рассмотрели настройки нумерации строк в системе пир спасибо за внимание с вами была Забойкина Алла отдел сопровождения компании Инфострой